Дорогие друзья, коллеги, уважаемые граждане России, поздравляю вас с государственным праздником, Днем Российской Конституции. Каждый год мы отмечаем его не только из уважения к основному закону страны, Прежде всего, из уважения самим себе, к тем правилам и нормам жизни, которые мы, народ России, выстрадали и сами определили. Жить по Конституции, по закону, не просто необходимость и гражданская обязанность. Это привилегия свободных людей людей, знающих цену своим правам и признающих такие же права за другими. Только в этом случае мы не отдельные граждане, а российский народ. Не население, а общество, гражданское общество. Не географическое пространство, а единая страна. Держава которая нас, людей, России, объединяет. В день Конституции мы особенно понимаем, насколько велика наша общая ответственность перед Россией. И прежде всего, прежде всего, ответственность тех, кто состоит на службе у государства, состоит на службе и должен Содержать государственную машину в исправном рабочем состоянии. Не дать ей разболтаться, буксовать или работать на холостых оборотах. И, наконец, гарантировать, чтобы эту сложную и дорогостоящую машину не заносила на крутых политических виражах. Гарантировать, чтобы ее руль не оказался в руках политических теневиков и авантюристов. Когда Конституция реально действует, а власть в этом случае, только в этом случае, никогда не посмеет поставить, переставить эксперименты над людьми, над государством. А каждый из нас, студии, чиновники, политики, ясно осознает, твои чего служат осознает, что свобода и достоинство наших граждан есть поистине вопрос национальной безопасности страны. Дорогие друзья, для российской истории семь лет прошедших с принятия основного закона – это краткий миг, но он вместил столько событий, что другим хватило бы и на целое столетие. И новый облик России по определила именно конституция нашего государства. Ее критиковали, критиковали остро еще даже до принятия. А все последующие годы требовали перекройки, пересмотра, переделок. Утверждали, что она продиктована сиюминутными политическими интересами и потому у нее нет перспектив и якобы нет будущего. Но время все расставило на свои места. Наша Конституция отразила не только дух долгожданных перемен, она стала прочной основой стабильного развития страны. Вот уже не первый год мы осваиваем этот важный демократический инструмент, учимся эффективно использовать его. Совершенствуем государственные механизмы. Укрепляем единое правовое и экономическое пространство страны. Хочу подчеркнуть, все наши действия о федеральной реформе, вы это хорошо знаете. И обновление Совета Федерации, и создание федеральных округов четко вписываются в строгие рамки Конституции. Мы просто обязаны были собраться сами. Мы обязаны собрать государство. И мы сделаем это. До наступления Нового года осталось чуть больше двух недель. В уходящем году мы многое успели сделать. Но еще больше предстоит. Предстоит сделать ради лучшей жизни наших людей. Россия вступает в новый век и в новое тысячелетие на подъеме. Вступает, опираясь на базовые демократические принципы, на конституцию страны. И я предлагаю тост за конституцию Российской Федерации, за благополучие граждан России, за процветание нашей великой страны.